Детская книжка «Терем-теремок» издательство «Азбуквари». Книга из серии «Говорящие книжки-мультики». В данной книге есть три сказки – «Теремок», «Колобок» и «Репка». Книжка сама читает сказки и поет песенки. При перелистывании страничек книжка сама рассказывает и сказки. Мышка Вдруг видит Кто... и... Чтобы остановить звук, нужно нажать на эту кнопку. Также можно прослушать три песенки.